Ребята, добро пожаловать на канал Макс Сегодня у нас будет необычный видеоролик. Это тот формат, который вам, собственно, нравится. Только сегодня у меня в гостях будет крипто-макс, будет крипто-теневика. И какой у нас сегодня план? У нас 50 долларов на балансе, 50-е плечо, максимальные риски и только 10 минут. Тот, кто заработает больше всего, красава, круто, респект. Тот, кто заработает меньше всего, оплатит счет в ресторане, который мы уже заказали. Поэтому, ребят, ставьте лайк, если вам контент нравится, а мы будем начинать. Так, ребята, я так понял, у нас уже пошло время, осталось 10 минут, ну что, пацаны. Погнали искать пару, блядь. Так, получается, мы используем строго 50-е или. Да любые близкие любые. Любого... Главное, что больше, Главное, кто кто кто больше и все Главное, что больше заработать. Короче, ребят, вы же поймите, что это развлекательный контент, это там как бы не супер класс, да. Найди это все политики. Да? Мы не даем, у них субъективное мнение. Каждую <laughs> саму придерживается. И сейчас Давайте. мы просто возьмем все, посливаем по 50 так. <laughs> и все. Нужно посмотреть график, какие пары открываете Ну а не важно, не смотреть А как тебе пара TRB, которая запампилась И как вы думаете А как вообще, удобно торговать в таких? С телефона вообще неудобно С телефона Неудобно, но я вот хочу шартануть Похоже Я думаю, что вы будете лонговать, я хочу шартануть А я тоже хочу шартануть, поэтому Я сейчас Давай, Я беру изолированную А ты TRB хочешь шартануть? Нет, я хочу шартануть Zen Зен. Hey. Какое плечо берете? Я буду брать максимум, но я просто еще маль. А, Зен? Зен шортить? Ты гонишь? Сейчас я лонгану Зен. Так. А ты точно в Зен шортишь? Так, погоди, Кстати, если ты будешь сортить, а я лонговать, по-любому, что кто-то из нас попадет, правильно? Так, вы сразу будете на фул залетать? Да, я на рынок. Ты сразу по фул? По маркету, По фул. А мы все в Зен мы Сразу 50-й, Слышишь, а мы сразу все в Зен лезем? А, ТРБ полез, да? Да, ТРБ полез. Я хотел, а ты куда шортишь ТРБ? Я так понял, вы шортите, а я буду лонговать, вот и все 505. А можете рассказать свой анализ? Ну, типа, по-любому... Мой штуку. анализ? Мой анализ это лови... ловля мечей. Мечей! Ловля ножей. Я увидел свечу, думаю, э, сейчас <свец> э, иду в <свец> шоу. Нет, это логично, это прикольно, кстати. Просто на такой дистанции надо что-то ловить по максимуму. <свец> да, кстати. Так, продать все. А я все, я позу открыл. А все с 50 начали, никто тут не жулил. Подожди, все, я, все я 50 случайно 8-4 открыл. 8-4 открыл? Да. А ты жулил, блядь, закрывай. Ну, можешь закрывать, 3. быстро перевести, у тебя просто меньше времени уже на 8 минут. Я понял. Так, так я зачем понял? Что-то слишком маленькая волатильность, хотя я, я думаю, хочу, что будет шартануть. большая ПТРБ? Ну это понятно да. Вот сейчас просто ребята здесь смотрят, по ТРБ реально просто хорошо график взлетел Я, наверное, пошел на биток Пошел на биток? Пошел на биток С сотым плечом? С И... сотым плечом, я думаю, только так Ну я хз Минус 3 закрываюсь, минус 3 доллара закрываюсь Минус 3 доллара, А вы тоже шарпите? Так, нет Ну, Я нет нет, тут какие-то, знаешь, могут быть проблемы, я так понял. Потому что мы какой-то придумали формат. Кстати, если вам зайдет такой формат, то реально накидывайте, на ну, не знаю. Поскольку по 2000 лайков нормально будет или Думаю, надо больше? Ну, нормально будет. 2000 ну, вот. лайков достаточно. Есть 2000 лайков наберете, но ну, не знаю. Мы, наверное, ну, еще встретимся и сделать. И еще так, важный нюанс. У каждого будет на своем канале запись, экран. То есть от первого лица да. можно будет посмотреть. Видите, да, как кстати. я торгую, да. как он торгует и как он торгует. Да. Да, да, да, то да, есть, да, да, короче, переходите по ссылкам в описании и чекайте видосы да. как... Наши сделки, как мы их открывали, как мы вставили плечо Это да. и так далее. Ну и как мы фиксировали убытки, которые сейчас у нас будут. Короче, а ты а по заходил палевом. в шорт? Я зашел в шорт, но видишь, я, я сначала ошибся и выставил 30-е плечо. И получается, когда открывал сделку, оно уже вниз уже ушла. Хорошо, смотри, просто я взял по Zenu long. То есть по-любому кто-то из нас будет прав до конца. А, Ты решил минут. против меня, да, пойти? А я в битке ты... я самый главный буду, потому что если биток сейчас полетит, то и вы полетите. Подожди. А ты поросядешь, он полетит. Потому что решет он локит. Ты, просто. получается, тоже взял изолированную 50-е. Не, я взял просто кросс, но я. Ну, у меня просто 50 баксов на балансе, и все. Я просто. Максимум. А, я понял. Я понял. Все. Да, я просто по фулу загрузил и все. Что такое деньги? Одним словом, деньги это. Это свобода. Определенно но я других определений даже не знаю. Это ну, ты меня скопировал. Ты капитализировал я, я такой не знаю. Я такой не знаю. Я такой не возможность Я такой не знаю. Я такой не знаю. Я такой не знаю. Я такой не знаю. Я Спокойствие. не не наверное не спокойствие. Есть другие синонимы. Оно в моменте. Ну, вот для меня счастье равно, вот реально. Вот для вас было деньги – свобода, а для меня счастье – это свобода. То есть, когда я свободен, тогда я, наверное, счастлив по факту. Хорошо. Как на тебя повлияла вообще крипта? Грубо говоря, в двух словах, там, в двух предложениях. Ну, типа, это класс, это топ или я не знаю. Крипта – это возможность, которую многие, наверное, недооценивают. И есть такой тип людей, знаешь, которые видят во всем подвохе. Но ну, И да. есть те люди, которые, как мы с вами сейчас воспользуемся этой возможностью, точнее, пользуемся. В любом случае, мы рано или поздно с вами заработаем на крипте. И а как да. мне это просто реально офигенная возможность. Ну, как у меня то же самое. Все в минусах сидят, да? Хорошо, да. а для тебя а туда крипта? Для меня крипта? Ну да. Стопроцентная возможность. А, ну да. Я в любом случае работал в разных сферах, ну, и то в интернете. Mm -hmm. Но в крипте результался как можно лучше. То есть ты ну, да, а и... раскрыл свой потенциал. Ну, просто вот для меня крипта. Ой, извиняюсь. Минус такой? Так у меня... Не, я тебе не покажу. как я вижу всё. А все в минусах сидят. Я в шарфах в минусах, а вон вон га минусах. Причём одновременно. Кстати, реально, и ты в минусах. Что у тебя минус? 1,5? Минус 80 копеек. не не процентов. Да вы угоните. У меня, у меня 100-25 плечо просто. Ну ты красава, ты походу лидируешь сегодня Ну да у, -у, основ... у тебя уже все, минус 5 Оп. А, так мы хотя бы сохраним депозиты, хоть, хотя бы Это, э, давайте вот интересные вопросы Каверзные, я не знаю, вот есть каверзные вопросы кому? -нибудь? Давай, давай, давай Ну я не могу пока придумать это вот опа, ля, За секунду просто 10% Опа, плюс да. А, кстати, у меня, я... у меня тоже плюс А, вот так, опыт, плюс а, а, а я в минус Плюс 5 Блин, Нет, слышь, мы какие-то выбрали монеты, которые не особо ходят да? Я зашел, получается, там в теории Сейчас будет маленькая коррекция а, ну, я позену, э, шарте, а я по На да, шарте. На шорте, А я, наоборот, да, по зену, да. типа, посмотрел, как бы, поддержка, грубо говоря, и от поддержки лонг. Но, опять же, тут надо, блин, ну, 10 минут мало. Тут надо, 10, 10, 10 минут мало. А можно посмотреть, что у тебя там? У меня минус 2 доллара, как бы. Пока. Так. Смотри, плюс 16, мы с тобой процентов. за. Смотри, тебя уже плюс 9 баксов. Плюс 2 спроса, это минус. А сейчас будет 0. <свист> это крипта. О, у меня уже плюс. А у, Он... у тебя минус, да? О, у меня уже минус. <сх> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> вот вам и крипта, короче, прикол такие. Хорошо, давайте вот каверзные вопросы реально. Вот. Крипта. Сколько ты зарабатываешь? А сейчас будет. Смотрите, как ловко уходить от вопроса по-любому. <свист> <свист> <свист> Кто сколько, сколько зарабатывает? А что они все пишут? Меня, меня, меня, меня, меня это настрою. Но ты потом <свист> это удалишь. А тебя хоть запись экрана пишется? Конечно. Ну смотри, а то мало ли не пишется. У тебя уже плюс 10. Плюс 10 долларов, да. Короче, ты, походу, лидер, да? Пока, да. Так, кавер запрос, только зарабатываешь? Ну да. Ну, Кстати. Достаточно нормально, чтобы подложить. Достаточно не ну, нормальный ответ. Есть долларов. Ну, тысячи доллара? Да. И тебя устраивает, да? Да. Ну, нет, нет, чуть больше, как тысячу, потому что я раньше даже такие... Ой-ой-ой-ой. А что такое? У тебя минус пошел? А, у тебя капец поперло, да? У меня 25... 26 процентов. Блин. Кто хочет копировать сделки, слушай? У меня уже минус... У меня уже минус 4. У тебя минус пошло? Да. Ну, у меня хотя бы 2 доллара плюс. Блин, а тут одна минута, и по факту... По факту закрываем. А может добавим 5 минут, а? Нет? А, а, я вышел сейчас я а еще как... не вышел. Ну я выйду сейчас, Мину... через 10 минут закончится и будет дополнительное время. Блин, я опять в минусе? Да ладно. Ну, короче, ребят, это такая вся торговля, вы должны понимать, да? Ну зато тут, типа крутые персоны. Ну, да. Я предлагаю добавить, наверное, еще 5 минут, чтобы результат был прям… Но я тогда перезайду еще в другую позицию, наверное. Ну, ты, наверное, да. Ну, потому что у тебя уже, получается, есть плюс. Ну, плюс 30, да. Да, плюс 20 Блин, я не знаю. Я сейчас, короче, наверное, по еще другую монету. Ну, потому что что-то… Мы, видно, застряли вот в начале, Так, давай я тоже график посмотрю, что у нас тут происходит сейчас. Ну да, мало ли где-то есть интересные монеты. Давай минутки возьмем. Ты красава. Сколько ты поднял? Сколько тебе Я поднял. 3 доллара, 4 доллара. А, кстати, а почему? А, это комиссия. А, -а, -а комиссия. Да, это кстати, дохрена. Блин, 12. я вот и хотел, чтобы эта сделка дальше пошла. Я уверен, что она сейчас пойдет вниз. Но а опять... я уверен, что пойдет вверх. Вот прикинь, кажется, два человека. Ты закрывал? Нет. А ты? Нет. Я тоже нет. Но она пока слаб приносит. Я лично думаю, что она прям вообще хорошо. Сейчас пойдет вверх. Ну, я думаю, что я сейчас, короче, закрываю минус 5 баксов. Короче, у нас еще типа 5 минут, да, Окей? Ух ты ее! Да, да, да, Короче, все, в 15 минут так. мы заканчиваем. 15 минут, так, я закрываю. Минус? А я пока держу плюс 5 долларов, но 5 долларов это мелочь. Так, я закрываю. Мы даже, понимаешь, мы даже на обед по факту не заработали, ой, на ужин. Хотя по так, факту... Так, я но... закрываю, сейчас я поищу, я другие пары смотрел. Огородный телефон серьезно Да, плюс 4 доллара. Короче, у Тиньяка, главное, чтобы у тебя запись сохранилась, у Тиньяка плюсы, ну не четыре, 3,9, и этого даже не хватило, по овербенче, да? А у меня, кстати, тоже батарейки мало. Так. да слышишь, у меня сейчас есть шансы тебя, как бы, это, отыметь. И у CryptoMax, кстати, тоже есть шансы еще Слышь, а то сейчас можешь заработать, может ты платить, пойдешь со своими телефоном. Блин, ну я, я не знаю, сколько их, ну долларов 10 ну, сделки. тупые сделки, честно говоря, я сделал. Ну, тупые. Консолидация. Вам... И э, время, видишь, ограничено. Следовательно, не на движение зашел. Не, а как мы по-другому можем? Мы сидим с телефонов, тут даже толком график не проанализируешь. Время ограничено, То есть тут по факту ничего не сделаешь. Вот, я не знаю, я смотрю на график, я думаю, что вот прямо сейчас должно немножечко спизануть, Наверное, до ну, до 14 -20, наверное, центов. Так, я поставил себе сразу тейк. То есть, если ты надо достигнет уже отметки, я там хотя бы 10 долларов заберу. Хорошо, ты заходил в биток, да? Я закрыл А, так смотри, я сейчас то же самое сделаю. Короче, я закрываю позу. И да-да, нет, нет, типа, то ли я буду виннером, но ты смотри, еще комиссия. То ли ноуней. 125 плечо, ты можешь комиссию по Я понял. Так, ты брал BTC и USDT, да? Да, я бы на эфире на самом деле зашел. На эфире? А куда бы ты. О, так ты можешь мне сейчас подскажешь. И типа это, типа в команде. Ну, я возьму, короче, я понял, куда я возьму. Так, что. 125, -е. я, кстати, ни разу 125, -е... а, стой, мне тут 25 только дают. Я ну, только 25 тоже на торгую. А, кстати, откуда у тебя 125 плечо? А вот надо уметь. Нет, ты гонишь, у меня на нет. На битке? Ну. На битке 125 у меня тоже. А, а, а, упороны... мне посмотрю. а у меня только 25. Но, да, торговать? Нет, нет. А, тут что-то да. не то, короче. Что-то не то, надо другое искать. Битис. Тут так зарабатываются деньги. Да будет вторая сквечка. Сейчас беру 125. Смотри, смотри, вот я тебе говорю, сейчас вот мы должны сейчас бахнуться, она хочет. Это из-за индикатора? Это мой так, индикатор, Так, короче, да, беру лонг на всю котлету и буду, как теневик, делать глупости, но... О, блин, сейчас я, походу, ликвиднусь, слышишь? Я думаю, там ликвиднуться надо, нужно что Тут ликвиднуться надо 21 21,530, и все, я ликвиднусь. У меня, получается, что? Я взял а ты что тут брал? Я лонг брал. Ну я тоже взял лонг. Ну, ну ты красавый, ты от уровня брал. Так. Снизу, да? 20 секунд, пацаны. 20 Через 20 секунд? секунд закрываемся. Нет, я не могу. Ну, 2 20 секунд закрываемся, ребята. Ты я гонишь? Я вообще на 10 минутах закрылся. Да все, нет. я закрыл. Три, я... одна, закрыли позиции. Все, я, я, я, я все равно да, в минусе. В каком ты минусе? А фиг знает. Давай я фиг... минус 6 долларов. А ты сколько? Давай, у меня два ордера было. Смотри. Да нет, смотри свою позицию. А я не знаю, у меня там было больше. Я, я открыл на 50, смотри, давай так Здесь я заработал, сколько реализованная прибыль? 0, 23. Mm -hmm. Нет, подожди, так А тут у меня по, так По ТРБ, нет, у меня шорт был первый по Зену И в Зене у меня Ну, короче, типа я, я в нуле В нуле? Да В нуле. Ты в минусе Я в минусе Я в графике А, нет, 3 я, 3 я, в минусе, я в минусе на пару баксов, наверное, на бакса 2-3 Так, ну, короче, Макс заплатит баксы? Макс, ты как бы... я получаюсь? Я тебе кинула? Нет, еще нет. Но он нормально в минусы ушел Ну, Серьезно? кстати, ну просто Нас, я ну, на сколько? биток перешел на 125 причем. плечо Офшор? Да, нет, я лонг брал но... а, лонг. Спасибо, К я короче, пошел понятно. сейчас пойду есть в Филадельфию и пить, еще пить. Кор пить. Короче, получается, да. я пацанам сегодня проставляюсь, ребят Вам большое спасибо за просмотр, получается, да? да. Надо лайк поставить, наверное, если понравилось Да, 2000 лайков, Да, кстати, да точно. Но мы, наверное, больше с ними по времени <laughs> Да, так что, ребят, всем большое спасибо за просмотр Подписывайтесь на каналы все ссылки будут в описании, да. И до новых встреч. Да, всем пока. Короче, ребята, как видите, решает немного времени. Сейчас плюс 32 доллара. Я прям так э, закрываю по рынку. Короче, по рынку закрываю. У меня 71 доллар на балансе. Тут вот прям теневик, короче, снимают у меня уже этот. Э, снимает, короче, компромат, да. Ну, мы посидели, отдохнули. Э, за счет я... Счет, Ты, кстати, счет, кстати, да, мой. Вот, ребят, получилась такая вот тема. Короче, как видите, решает немного время. Потому что 10 минут, ну, реально мало. Все, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра и пока.